Добрый день! С вами Дмитрий Рудых. В этом коротком видео я покажу, каким образом можно направить запрос для того, чтобы быстро и без очереди открыть расчетный счет в Сбербанке. Итак, если вы индивидуальный предприниматель и решили открыть расчетный счет в Сбербанке для ведения бизнеса, то вы можете это сделать быстро и без очереди. Для этого вам достаточно прямо на этой странице моего сайта под... направить мне запрос для подачи онлайн заявки в Сбербанк для открытия расчетного счета. Это сделать достаточно легко и просто. Копируете всю информацию, которую необходимо мне предоставить. Опускаетесь чуть ниже и заполняете форму сообщения для отправки запроса. Сообщение вставляете информацию, которую вы не, вам, вам необходимо мне предоставить. Указываете ваше имя. Здесь указываете ваш email. И заполняете необходимую информацию. Полностью фамилия, имя, отчество, ИП. Указываете ИНН индивидуального предпринимателя. ННН указывайте без ошибки, потому что при наличии ошибки могут возникнуть сложности с открытием вам расчетного счета. Указывайте адрес электронной почты, можно тот же, который вы указывали. Поле выше. Указывайте номер телефона, либо здесь, либо отдельно указывайте его. Продолжаем. И укажите город, в котором вы находитесь, и в котором вы, соответственно, хотите, чтобы был открыт расчетный счет. После заполнения внимательно еще раз все проверьте и кликайте «Отправить сообщение». В день получения вашего запроса будет подготовлена онлайн заявка в Сбербанк и сотрудник Сбербанка свяжется с вами для согласования даты и времени, когда вы посетите то отделение Сбербанка, которое вам удобно, для того, чтобы открыть расчетный счет. Все достаточно легко, просто и бесплатно. Пользуйтесь на здоровье. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео.